Осень осыпалась золотая, Искрыми листьев последних мерцая. Как время хотелось остановить, Наглядеться, впитать, В себе сохранить. Жизнь и век, увы, задержать нельзя. Покрытая пестрой листвой земля Теряет свой теплый солнечный цвет. Но как же в себе сохранить этот свет, Чтобы сырые мрачные дни Тоской отчаянием не извели? Чтобы зимнее солнце холодное новой радостью сердцу наполнило, обретенного смысла покой, примирил бы с судьбой и самой собой.